Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня будем делать очередную самоделочку для нашей мастерской. Вот из такого дубового бруска, но это в моем случае дубовый брусочек. Я его сейчас отторцую, сделаю поменьше, а также пригодится полотно от лобзика. Самоделочка простейшая, но достойная вашего внимания. Может пригодиться кому-то из вас. Вам всем приятного просмотра! Поехали! Друзья! Конечно, все можно было бы сделать обычной пилой, но ведь согласитесь, если есть у меня леточная пила, глупо было бы ей не воспользоваться. В общем, сделал вот такой вот я маленький брусочек. Шириной он у меня получился 15 мм. Глубиной, вернее, да, 21 мм. Шириной и длиной 126 Сейчас надо найти центр. Теперь где-то на глубину 7 миллиметров сделаем пропил по центру. Получился у нас вот такой вот пропил, берем двухкомпонентный клей и забиваем полость с одной стороны. Нам тут много не надо. Берем полотно и вставляем его прорезь. И оставляем все это дело сохнуть. Не показал пилочку, я еще немножко вбил. Ее острия вошли, получается, в дерево. Здесь у меня такая щетка, ну как называется, на липучке. Она уже, видите, послужила свой срок. Не переживайте, это старая. Новая у меня закуплена. Ну, прям уже хорошенечко отходит. сейчас возьмем клей и на клей посадим. Ну я думаю, все уже высохло. Сейчас немножечко доработаем. Здесь лишечку берем. Ну, в принципе, наша самоделочка готова. Теперь будем ее испробовать. Предназначена для лобзика. Сейчас все вставляем. Так, проверяем, как это работает. четко. А для чего, собственно, она нам нужна? Вот, есть у нас доска. Отпилить мы всегда лобзиком, да, можем и внутри. Но шлифовать приходится всегда это напильником. И чтобы избежать нам неудобств, как напильником работает, мы можем всегда взять наш инструмент и обработать поверхность. То есть тут сразу видно. Поверхность сразу выбирается, видно, да? Также можно и внутри. У нас получается идеальная структура. Вот где мы шлифовали. Друзья, но ну у нас с вами получился вот такой вот простейший электрический напильник. Делается совершенно просто. За пять минут. А функционал его огромен. Я думаю, что самоделка получилась довольно-таки рабочая. А тем более вещь, сделанная своими руками, приносит удовольствие вдвойне.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 Дощечку. Также буду использовать 15-ю фанеру, это заводской спил. Делаю разметку по центру. По угольнику провожу ровную линию. При помощи шила накерниваю. И делаю сквозное отверстие. Также при помощи угольника провожу линию, но не по центру, а смещаю ее ближе к краю. Фанерку распускаю при помощи распиловочного станка.